23 мая на телеканале Россия 24 вышел документальный фильм Сергея Брилева «Россия и Япония. Все только начинается». Фильм посвящен расширению сотрудничества между двумя государствами. Как одно из направлений рассмотрена медицина. В ходе фильма речь шла о научном взаимодействии Казанского федерального университета с японскими вузами, а именно Национальным институтом агробиологических наук и Университетом Рейкен. И действительно особая тема медицина. Лаборатория биогенетических исследований уникальная, но только один из нескольких проектов японских и российских ученых из Казанского федерального университета. Только вообразите, кровь человека в виде сухого порошка может храниться вечно, а если понадобится переливание, нужно просто добавить воды. Сейчас сотрудник лаборатории как раз занимается клонированием генов, а результаты его исследований будут анализироваться в российской лаборатории. Японские ученые исследуют механизм выживания клеток в условиях полного обезвоживания, а российские анализируют и систематизируют наши результаты. Получается очень эффективный тандем, в котором ученые двух стран дополняют друг друга в достижении общей цели. Мы взаимодополняем. То есть уникальный набор компетенций, в том числе уникальные биоматериалы в Японии, и биинформатика с российской стороны, и активные геномные исследования создают очень интересный международный коллектив, который действительно выявляет и узнает в уникальные тайны природы. Российские коллеги другого японского университета Рикен работают в лаборатории генной инженерии. Выявляют в частности гены, отвечающие за онкологию — а это институт физики КФУ, тоже партнер Рикен. Здесь создают микрочипы толщиной, внимание, в один атом. Супермикропроцессоры функционируют с помощью магнитных импульсов.